Привет, Созерки, друзья, с вами, как всегда, Тёма, и мы продолжаем играть на Вулкан Старс, на лучшем казино. Данный слот называется Lucky Haunter, все ссылочки вы можете найти внизу, в описании, либо же закреплено комментарий. комментарии. А мы начинаем, мы начинаем, мы сегодня с Косаря. Косарь 100, почти. Что ж, ставочка, как видите, 90, вот она. И получаем мы за нее хуй да нихуя. В общем-то, уже находимся в минусе. Но... Начало, как говорится, нихуя не показатель, потому что ставки там маленькие. Соответственно, и выигрыши небольшие, но 360 мы получаем. Получаем, забираем, и уже находимся в плюсе. Б... Ох, блядь. Был уверен, что не так Уже хотел начать кричать, и разочароваться в данном молодом человеке. Но нет, он все же выдал нам. Не пролебались мы. Окей, Х2. Хуйня. Уже лучше. Блядь стол замечательно, что на данном слоте, скорее всего, чаще всего, точнее, проеп находится именно на четвертой пробке. Так что пока что мы ее будем стараться миновать, обходить. Так. Не-не-не-не. Это не дело. Поднимаем, поднимаем, поднимаем до 180 и тупо продолжаем. Да, друзья, пока я не забыл. Все, там же внизу в описании вы можете найти мой специальный промокод, который работает лишь перейдя по моей ссылке. На данный проверенный вулкан На котором я играю прямо сейчас Активируя в разделе акции Вы при первом же вашем депозите от 500 рублей Получаете бонус 150% Это ебануться как до хуя Так что долго не ждите Перелетайте и разъёбывайте А как? Я вам сейчас продемонстрирую На данной бонуске. По нарастающей идем, как и всегда Х2 Ладно, разъёб не совсем удался Именно в данный момент. Но нихуя. Страшного не произошло. Скоро все исправим. Окей. Пол косаря получаем. 2-300 имеем. И продолжаем. Я думаю, сегодня косарей 13 может получить. И осталось нам всего-то 11. Это хуйня. Особенно как сейчас немножечко поднимемся, увеличим ставку, и дела пойдут куда лучше. Соответственно, куда быстрее. Блять, на самом деле сейчас даже можно поднять, но немного рискованно это сделать, так что еще, пожалуй, пока немного повременим. времени. Угу. А может стоило все же, потому что уходим в минус. Окей, полкасика. Давайте до 250 поднимемся. Точнее, пардон, оговорился, до 2500 поднимемся. Вот, вот, вот, уже поднялись, сука, да. Надо было раньше увеличить. Косарь, косарь, мы поднимаем. Возможно даже 2 Нет Нихуя Увеличиваем ставку до 225 И продолжаем разъёвывать вулкан Бонуска, сука Было бы очень приятно славить бонуску Знаете, как только ты ставку увеличил Сразу бонуска, там дохуя большая выигрыш Но нет Не хочет нам пока данный молодой человек ее выдавать, но хуй с ним 2600 только что подняли Охуеть не, не зря, не зря Тёма ставку поднял Тёма чувствует подобную хуйню. Всегда стабильно Пятеру мы уже имеем То есть 13к нам будет вообще не проблема сделать С таким-то ебать везением Но вот на бонусских, кстати, нам не особо везет И в них, к сожалению, тоже Ну да ладно, хуй с ними Мы, блять, как Настоящие работяги Все поднимем своими силами Своими силами только что подняли косарь 250 А возможно все теми же своими силами поднимем Нет, не поднимем Хуй с ним в любом случае, это заебись было. Еще полкасика. Сделаем косарь. Блять. Ладно, ладно. Хуй с ним. Не беда. Сейчас отобьем. Надеюсь, что отобьем, да? Отбили уже. Вот-вот-вот. И сейчас подобной хуйней мы заниматься не будем. Окей. Косарь поднимаем. Собственно. Да, поднимаем и забираем. Имеем почти 7 косарей. И бонус, сука, наконец-то. А я напоминаю, что все слышки вы можете найти внизу. Вон там вот в описании, либо же закрепят. А мы идем по нарастающей. X5, заебись! Заебись! И даже 50 на 50 угадали наконец-то! Да! Я же говорил в четвертой пробке, блять! Ожидает нас поеб. И мы уже имеем 11 качек. И еще одну бонуску. Охуеть. Сколько там наша цель была, напомните? 13, да? Нихуя, мы поднимем сегодня куда больше. Я вас уверяю. Ладно, слегка благословное заявление. Но нет, я надеюсь, что сегодня мы поднимемся уже больше 13 касиков. если нет, то не серчайте на особо на тему. Не всем всегда везет, к сожалению. Да. Да, что-то нам, знаете, перестало как-то заметно вести. А нет? Нет, все окей. Косарь поднимаем. Ну, почти косарь. Да. Два косаря мы не сделаем. Нормально еще косарь, соответственно, подним... Блядь, ну хотя, хотя бы не проебали. Ладно. От греха подальше, лучше, думаю, стоит забрать. 250, 300. Ставка отбита. Пойдет. Блять. Блять. Тут был маленький шанс выиграть, в принципе. Там всего-то нам один элемент подходил. Еще косарик. Кстати, кстати, да. Не-не-не, забираем. А, и вот, собственно, 13 косиков мы уже почти имеем. Уже-уже имеем, да? Если не пройдем. А, мы не пройдем. Вот только что вы могли наблюдать 13 косарей на счету Мгм, угу. заявись Косарь сделали Не зря Тёма рискнул Я же говорил вам, сегодня куда больше 13 косарей поднимем Мы уже их имеем И собственно для начала следуем к пятнашке А дальше, дальше будет видно Может, блять, мы на охуенный бонус кнутнемся Ну, знаете, типа Всякое может быть ну и пятнашка, кстати, почти так же у нас в кармане угу. Угу. А вот и наша пятнашка, собственно 17 косарей Напоминаю, дорогие друзья, что все ссылочки можете найти внизу в описании Либо же в закрепе А это только что мы нашли Просто пиздец Я не знаю, я каждый раз что-то проёбываюсь на таких моментах что ж, направляемся мы к 20-ке. Ебануться просто. И это даже, блядь, без какой-либо бонуски. Просто охуеть. А вот и бонуска. Тёма просто смотрит в будущее. В завтрашний день. Если вы понимаете, о чем я. Х2, x3. Проеб. Ну ладно, косарь. Косарь был поднят. Заебись. Еще два осталось, и двадцатка уже в кармане будет. Угу. 17 700, да? Чё-то... Чё-то бывают наши денежки. Еще два косыря. блять, вот. Без 500 рублей. Без 500 рублей. У нас двадцатка уже на счету. Попробуем добить. И вот сейчас мы это и сделаем. Добиваем двадцатку и на сегодня заканчиваем. Двадцатка в кармане. Блять. Ладно, 50 на 50 не угадали, но, тем не менее, 22700 мы сегодня подняли. Что ж, друзья, напоминаю, что все ссылочки вы можете найти внизу в описании, либо же закрепи. закрепе. С вами был, как всегда, Тёма. Удачи, друзья!